Самый интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в обзоре набор инструмента от компании «Форсе». Код товара 4941. Набор на 94 предмета. Данные наборы выпускаются в трех комплектациях. Это с головками шестигранными. Набор 4941R5. Вот обычный, что, стандартный профиль. Есть головки 4941R9. Это 12-гранный профиль головок. И 4941 это с профилем Surface То есть для слизанных граней. Набор является профессиональным, по отзывам покупателей отзывы отличные, хорошее сочетание цены и качества. Набор производится на острове Тайвань, то есть тайваньская фирма. Форце, ну, Форце знакома всем. В комплекте идут две трещотки, стандартная комплектация на 94 предмета, все, все фирмы выпускают наборы в данной комплектации. Две трещотки, трещотки в наборе силовые, 24 зуба. Длина трещотки щетки под 1,2 дюйма вставляют 255 мм. Под 1,4 четвертую 140 мм. 24 зуба. Есть реверс. Есть переключение вправо-влево. Быстрый сброс головки. Давайте. Рукоятки здесь полностью из пластика идут. Есть также номер по каталогу на каждой единице инструмента из набора, в данном случае код трещотки 802-43 CRV, хромбонадивая сталь материал изготовления и надпись ФАРСЕ на металле, на рукоятках форце надписи нет также здесь номер по каталогу рукоятка пластиковая надпись форце на металле идет трещотки разборные и хотелось бы отметить, что к трещоткам есть ремкомплекты, поэтому если что-то Трещотка щетка полетит, поломается, можно купить ее комплект и заменить внутреннюю часть. Далее отверточная рукоятка. Длина 150 миллиметров. Ручка здесь полностью из пластика идет. Есть присоединительный квадрат. И можете также подсоединять еще сюда удлинитель. Данная отверточная рукоятка применяется с битами под одну четвертую. Или можете сюда подсоединять головки под 1,4 дюйма. Также имеет номер по каталогу. Т-образные воротки. Под четвертую вороток длина его половиной см. Вот И вороток есть под одну вторую. Длина 250 мм. Если снять данный переходник, получаем также удлинитель длиной 250 мм. Переходник можно использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. Это у кого есть дополнительная трещотка. Два кардана. 1 четвертая дюйма и 1 вторая. Карданы здесь скреплены металлическими штами. Вставками. Почему я это говорю в, постоянно в наборах, когда делаем обзор? Потому что есть карданы, которые на винтах. Есть, которые проклепаны на заклепах Здесь такие вот металлические штифты вставлены. Ближе поднесу. Так, удлинители. Под одну четвертую у нас два удлинителя. 100 мм и 50 мм. Под одну вторую на 250 уже показывал. И еще один удлинитель 125 мм. Две свечные головки. 16, вернее на 21 мм и 16 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Чего нет в данном наборе, в отличие от других наборов 94 предмета, здесь мы не нашли гибкий удлинитель на 150 мм. Здесь только есть один на 50 и другой на 100. На 150 гибкого в данном наборе нет. И чем, чем отличаются наборы 94 от 108, потому что часто задаю вопрос. Здесь нет головок торкс. Есть биты торкс. Вот сейчас я вам покажу ее. Вот, бита торкс. Но головок торкс с внутренним профилем в наборе нет. Набор Г-образных ключей. Три ключа. И головки. В наборе есть головки под 1,4 дюйма и под 1,2. Под 1,4 у нас 13 головок, под 1,2 17 головок. По размерам под 1,4 дюйма она самая маленькая 4 мм. И самая большая у нас на 14. Шестигранная. Головки под одну вторую дюйма, самая маленькая у нас 10 мм, шестигранная. Самая большая у нас 32 мм. Вес головки на 32 мм составляет 170 грамм. Видите, особенность головок Force в наборе, что они заужены внизу. Надпись на головках Force, номер по каталогу есть маркировка ЦРВ, кромбо сталь и 32 мм. В верхней части наборы бит под 1,2 дюйма, которые используются с переходником. Количество их 16 штук. Вот, одевайте переходник в нужную биту. И головки под одну четвертую, которые уже идут с переходником. То есть прессованы, головку называют их. Вот. Головки шлицевые, есть токсы, есть шестигранники и крестообразные. Все биты в данном наборе подписаны по ячейкам, где они находятся, и по размерам. Также подписаны головки по размерам. Ячейка, где находится. Есть, головка на 17, находится ячейки под номером 17. Головки длинные, общее количество 13 штук. Так, самая маленькая у нас здесь на 6, 6 мм, шестигранная. И самая большая у нас на 22 мм. По комплектации все. То, что это инструмент профессиональный и высокого качества, я уже говорил в начале видео. Хорошо закрепляется в верхней крышке, инструмент защелкивается, исключая выпадание при закрывании. Инструмент в наборе головки имеют внутри матовое покрытие и вот вверху, видите, глян глянцевое покрытие. Не заметили мы ни следов от литья, ни сколов. Э, то есть все хорошо отполировано и нанесено защитное покрытие на инструмент. Материал изготовления инструмента хром-ванадевая сталь. Кейс состоит из двух частей. Пластиковые зависы, вот вы видите. И запирание на металлические защелки. На защелках также присутствует логотип компании Форсе. Надпись Форсе. Так, габариты кейсов. Вес набора составляет 6,7 килограмм, высота кейса 8, длина кейса составляет 30 сантиметров, это с рукояткой, я считаю, и ширина 38 сантиметров. Это легко закрывается. Есть также отверстие для того, чтобы можно было закрыть набор, чтобы никто не пользовался ним во время вашего отсутствия. Надпись «Форсе», логотип «Форсе» на верхней крышке имеется. Как я говорил, имеется три комплектации данного набора. Пошли, смотрели наш видеообзор. Рекомендуем покупки данный набор. Подписывайтесь на канал. До свидания.